Фотографии, от которых захватывает дух. Производительность, которая никогда не подведет. Новый смартфон Honor 6X. Мощный восьмиядерный процессор. Сканер отпечатка пальца. Тончайший металлический корпус. Следите за обновлениями на shop.huawai.ru и не упустите шанс купить новинку по привлекательной цене. Honor 6X. Двойная камера. В этом весь фокус. Оте компания Huawei. Google Rn 102-773-902-32-12. Москва, улица Крылатская, 17. All of us are